Слушай, мы, мы тоже любим, когда мы в полном составе все резиденты вместе, но вот ты сегодня э, в такой э, творческой командировке в Челябинске, а у нас идет тут караоке-баттл. Мы сидим вот тут все вместе на диванчиках, соревнуемся со звездами. Это я сейчас говорю от лица именно радиоведущих, э, резидентов радио «Ретро Вот, э, э, при, э, Ты можешь присоединиться любым интерактивом. Ты же ведущий, прежде всего, и очень классный ведущий. И э, на самом деле я, я догадываюсь, какой... Во-первых, розыгрыш и догадываюсь, какой сюрприз, э, приятный хороший сюрприз для вас, уважаемые селебрити, э, приготовил Павел Савченко. Паша, давай. Точно так, ну, во-первых, я вас подслушивал, поете вы действительно прекрасно, кто бы в этом сомневался, да? причем, коллеги, вы меня простите, пожалуйста, но я сегодня зазвел, почему-то болею больше, это было Спасибо. динамично и невероятно. Спасибо. Паша, Паша, Паша, Паша <свят> это очень <свят> даже <свят> обоснованно. У хорошее имя, Паша. <свят> Замечательно звучит. Паша, Паша, а вы женаты? скажите? Как сейчас помню, да. Ответ неверный. После слов «как сейчас помню» я понял, что день города в Челябинске прошел. Отлично.